когда разум ослабленный, но в нем много энергии. В чем это проявляется? Сейчас я вам покажу пример. Эта картинка очень интересная. Значит, вот эти кони, вот эти кони, видите, здесь глаз нарисован, здесь нос нарисован, здесь ухо, рука и язык. Эти кони ⁇ это наши чувства. Чувство вкуса, когда мы чего-то вкусненького хотим, когда мы что-то слышим, да, можем что-то услышать интересно такое привлекательное. Как люди вот они знают, что музыка их, музыка она очень вдохновляет так сказать, на жизнь. и они слышат где-то музыку идут на звук музыки, чтобы там потанцевать, поразвлечься. То есть чувства – это те вещи, которые тянутся к тому, что им нравится. Да. Язык видит, допустим, что-то вкусное идет туда. Рука хочет что-то потрогать, то, что ей нравится трогать, может туда тянуть человека ухо, оно двигает человека по направлению, там, не музыка, запах может повести как собаки, знаете, они идут, идут, хопа, в другую сторону, пошел, где-то услышал, что-то носом сам почую. А глаза несут туда, где что-то красивое, к примеру, привлекательное. То есть там, где наша зависимости. И вот эти вот кони это наши чувства. А вожи, вот эти вожи, которые в руках вот эта вот тетя сидит, да, такая в голубом платье, дережит вожи. Вот эти вожи это ум. Вот этот ум. И получается, что ум, ум наш, он всегда раздираемый нашими чувствами. Например, когда человек пытается заниматься медитацией, то... Ум может там начать что-то чесаться до да, элемент там где вот эта белая лошадка с рукой да, тактильные чувства или начинает вспоминать как было там он что-то видел или что-то слышал ну и так далее, что-то захотелось есть, допустим, очень сложно, потому что ум постоянно э, чувства отвлекаются, особенно когда человек, допустим, с закрытыми глазами медитации занимается, то он может где-то что-то слышать, это отвлекает очень сильно, а если с открытыми глазами пытаться медитация заниматься, то вообще там никогда не созряточишься. И вот эти, эти вожи, эти веревочки, которые держат коней, это ум, и, и ум постоянно раздирается ими. Ум. А вот эта вот тетя, которая в голубом платье сидит, это разум. И функция разума, основная функция разума, о, мы, о котором мы сейчас осили, которой важности, о которой мы говорим, это способность держать эти вожи, держать так, чтобы как бы, управлять умом, который способен удерживать этих коней, то есть наших, наши чувства. Но бывает тогда, когда ум становится сильнее разума, то есть чувство намного сильнее, чем понимание как бы, или ясность мышления, или понимание, что хорошо, что плохо. И тогда что получается, что как бы, как бы разум не может удержать коней, кони куда-то тянут ум. И разум вместо того, чтобы удерживать их, он начинает их оправдывать. И что получается? Такая философия. К примеру, у меня есть мужик такой, знакомый мужчина. Он говорит, что у меня сосед, говорит, он вылечил рак водкой. Он просто пил водку, и у него рак ушел. Ну, как бы вот реальный опыт, реальный опыт. И он таким образом просто оправдывает свое желание пить водку, да, то есть человек, ослабленный разум, дает личности, то есть он, он просто берет и оправдывает эти действия коней. Вот мне хочется коню какому-то, хочется, да, какому-то чувству что-то почувствовать, он просто говорит, ну, ну это же нормально, ну, все мы люди, ну, все мы не без греха, ну, ничего страшного, как бы переживем или еще что-то, да, то есть, вот такие вещи. И вот поэтому сила разума, которая нам необходима просто, просто необходима, она как раз способна удержать этих лошадей, эти наши чувства, сконцентрировать. И, собственно, что нам дает как бы, сильный разум к чему он приводит. Вот, слабый разум – это неправильное использование своих чувств и тела, то есть питание, стиль жизни, жизненная сила, когда мы просто живем, оправдывая все свои неосознанные или все свои желания. Хорошие, неплохие, неважно, просто разум все оправдывает. Вот. Если само слово «разум» на санскрите звучит «будх», если разобрать его, то можно увидеть, что «будх» – это «пробуждать», то есть будить проснись, мы говорим проснись и будем кого-то вот будить слово это от слова будхи, которое в санскрите обозначает пробужденный или разум. это часть сознания, которая наполняет жизнь светом, она как бы озаряет и пробуждает. а интеллект это вторая часть разума, он это восприятие информации, а разум это следствие опыта принятого разными способами. поэтому мы как бы должны усиливать свой интеллект за счет того, что мы, мы получаем информацию, наполняемся, и потом мы эту информацию не просто, как вот есть, если по знакам зодиака говорить, есть такие близнецы, знаки зодиака, ну и асцендент больше по потому что классические близнецы, которые у меня родились, они далеко не всегда ведут себя как близнецы, но тем не менее, они очень много любят слушать всего, которого асцендент в близнецах, и часто могут не усваивать много информации. Вот. Но э, важно именно усваивать информацию глубоко, в сердце его как бы вкладывать эту информацию и э, жить, э, пользоваться этой информацией, реализовать ее на опыте. И таким образом разум тогда становится способным контролировать вот эти чувства, обуздать их и дать человеку что-то ценное. Вот. И э, что мы с вами имеем в итоге? Mm. О, на работе такие случаи рассказывают. <с>, да>, да. Все знания разбросаны, как осколки одной вазы везде. Останавливаться на первой религии неверистно. Ну, это на самом деле мы не будем говорить о религиях, потому что религия это очень, опять же, такое, знаете, ложное восприятие у многих людей, всех религий идет. В общем, смысл в чем? В том, что нам нужно первое, что делать, очищать разум постоянно, постоянно вкладывать силу свою в очищение разума. Есть очищение на физическом уровне, есть очищение на тонком уровне, на психическом. И потом второй момент, нам нужно всегда уделять внимание разуму, наполняя его правильной информацией. И что такое знание? Вот если мы возьмем слово «образование», оно происходит от слова образ То есть образ когда мы что-то изучаем что-то получаем у нас формируется образ есть такая цепочка что э, когда я что-то слушаю э, я могу что-то слушать потом я над этим немножко размышляю да, слушаю думаю немножко думаю потом я говорю так как я слушал как я услышал еще могу не делать, но если я долго буду говорить о том, что я слушаю, с кем-то делиться, то рано или поздно я начну так делать. Почему? Потому что, ну, если я об этом постоянно говорю, то мне как бы захочется попробовать. Когда я начинаю действовать в соответствии с этими знаниями, это процесс развития разума такой. Да? Я действую, и потом, после того, как я уже делаю долгое время, я начинаю, это становится моим образом жизни, и я начинаю уже думать в соответствии с этим, потому что это часть меня, это мое мировоззрение. И вот такая тема, что есть мировоззрение, оно рождает наше желание, желание рождает наши действия, и действия дают нам результат поэтому то что, как усилить свой разум нужно постоянно слушать то что будет формировать правильное мировоззрение потому что именно все желания которые у нас есть они основаны на нашем мировоззрении а мировоззрение будет давать точнее желание будут давать действия соответственно и получать будем результат